А -а -а. Где я нахожусь? А как холодно. А, -а, -а подъем. Как холодно. Подожди. Подожди? Ой, а -а -а. полиция. По нога, Что за холодрит? У меня нога отказала. Где мы? Чему все окна? Подъем. Все подъем. за черные. Весите все черные. Мы че, мы убирайте. Ну, кажется, мы, мы что, сдохли? Ой. Олег. Эх, это это галлюцинации. Вы это друзья? Какие друзья? Да. Ну, Олег. Вам у типа, тебя хорошо? Сладко выспались? Ну да. Я вам уже тут по цветочку принёс. А, что надо, за цветы завянные? Uh, какие вкусненькие дать всем. вкуснятина. <-ally> вы всего лишь 4 месяца поспали, вообще. <свистак> ну. Как 4 <пуская> месяца? Месяц. Какой месяц да? сейчас? Сегодня третье. Посмотрите, какой так, месяц. А Такой, третий, июля. Июня, июня, июня. Июня, да. А да июня. Это? У меня проблемы И... со всем этим. Ну, лета, я замёрз. Лета, Вы всего лишь три месяца проспали. Четыре месяца. Четыре месяца. во-первых, мы, мы во школу во уже пропустили. Китай, да но это же причины мышку мышку. были. Ой, не ломай ты здесь имущество. А. Тебя а. пытались снять с должности мэра, как ты находишься в коме. Ну, не снимай. Я отстоял твою чисто, и пока тебя не было, заменил тебя я, поэтому снова ты со мной Так, же. все, вы там. Ладно, шутка. Все, можем с тобой Может, да, пойдем. Стойте, надо к врачу сходить. О, здравствуйте. Мы выписываемся. Уходим. До свидания. Да мне на него пофиг. Пойдем. Да, пойдем, мы вот, пойдем сюда, сюда, сюда. сюда. Тихо-тихо. на тих. самом деле очень странно. Ты вот как упал в комнату так мистер бак пропал и прикинь бражник монаршник вот все злодеи тупо пропали чисто они сначала пару раз понападали но потом но потом перестали а дальше там там знаешь зашка может он там вернулся с да, мистеру Могу. а да, где он, он кстати типа все про я не знаю в тики принесла ко мне чудес а мою -мо -мо. дату с городом свинилось некоторые изменения произошли больницу вот я перенес Пока ты был в коме. Ой, Сделали еще рабочий мост новый. сколько Что, Четыре месяца всюду. Почему тут больница? Мы же экзамены пропустили. Да, не Да, вообще. я Все, Я не учусь. Ну, ты не учишься, это учится. Да говорю, река вы? У нас река как-то промыла уч... что-то. А, да. У нас я река промыла? Что-то да, да. сюда... а что рыбку. А, ну, я... ну, да. а там заделали нормально тут Классно. Так, ну, пойдемте ко мне в дом. Вы что меня этот, немножечко подбеременел. Какое-то дерево, какое-то... Аккуратно, а это что? дерево достопримечательное. Дерево? Это достопримечательность рас... Райдарка. Я-то тут не у у него, у него раз... Раз... Одно дерево, где, раз... где растет вишня. Вот Ой, какая вкусненькая вишня. Ой, дай... ёкарные тебя, тучи. Зайдите раз... сюда. А ты, а, ты где? В пекарне. Есть... Я в пекарне. Что О, она что зарашла, зараш, зараш, зараш, что ли? Нет, это такой декор. А, Дам, пошли в твою да, я видел да, свою комнату. Точно? А вдруг она ну, что? Что? Она Очень такое? синий цвет и вот как он там. что такое? Я что? так у драно, опять Новый год. Ну, кстати, эта комната уже давно вроде как была, или у меня уже колёны? Да. Теперь я теперь могу Она... по канализациям, получается, плавать в была, я помню, вроде я ее заказывал. Я даже да, помню, я... вроде пароль. Так, а, ты туда уверен, что хочешь заходить? Так, отойдите все. Наверное, это меня. секрет какой-то. А, да, все, я да. помню. Не входить. Не нельзя я сюда. Не знаю, нельзя, но... Ну... О, там идет у меня как новая Может, проверим, как у меня. Это, Честно, у меня своих очень много куча дел. Так, а там что? А пошли на здесь Пожалуйста. все Пожалуйста. Здесь закрыто все. Закрыто. Наверное, еще перестраивают. С чем ну Ок, красивенький, красивенький пошли, домик у меня. Я хочу что... Так, сходим к торговцу, посмотрим, что он Продает. А да, Ягодки, вот. мои любимые. Да, видел не ломайте. Здравствуйте, Ягоды продает. Ягоды. Самое милонцы. дорогое это вишня. Ну, потому что это одно дерево Откроется. в городе. В Откроется милонцы. только в сезон рыбалки. Пойдемте в школу. Я до. Кома, месяца. Говорит, чтобы без меня я дал команду закрыть школу на дистант, чтобы перестроили ее. Потому что я еще план не давал, какой, как ее перестроить. Приказ мэра, ремонт все Приказ мэра. Еще ничего не меняли. Нафиг. Снести этот новый район нафиг а не на переехать, мне кажется, вот из этого дома можно прекрасную мэрию. Да, да, вот из вот этого. А вон Собрали. те дома снести. Смотри, мы снесем Стоит и получим, и получим много денег, правильно? Вот смотрите, да, там, и там уже здание рушится. Вот. Рушат. уже скоро все здание уже да, да. посыпемся. Вот, ну, вот, вот я справлялся, давай я, буду заместитель. я подумаю. Строители? А вот это тюрьму Полиция. надо Снимает, перестроить. Тюрьма, а никто, не... Никто, никто не, не сидит. сидит. Ну вот потому что у нас город без ну, преступников. Там мы там справляем. Эти супергерои справляются. Да, супер да, супер ну и мы тоже, мы тоже их ловим. Преступников. Так, это... Да. Только Ой. Здесь супер место. Ой ну, бесполезно снести ее. Стой, стой, стой, зайди, выйди. Ай, Ой. зайди туда. Выйди, выйди, О, стой. Выйди, пошла, стой, стой, выйди, стой, выйди. А -а -а. Мы... Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Это моя... Знаете, Ой, какие фоксы, да. фоксы. Что, меня сняла, у меня есть, жила. у меня знаешь, есть, у меня есть, все знаешь, перед кем ключи ко всем дверям. Так, а Ключ где можно? Можешь... Да. Знать? Я кое-что могу сделать. Ну мы тебя отфигалим, сейчас все идти. свои топоры. Заходи, Олег, блин, закрываем. Мэджик. Упрячем всё. У меня есть новоспособность. Бесполезный ты. А, и способность. Пошел вон все. способность. Все. способность Пошел вон. Только сказали нет преступника. я вот за эти 4 месяца. Я за эти 4 месяца. Заходим, заходим. Ну. И, ну и чем? Ну, и, и что, Давай, давай с вами. На. Да. Сэмбили, смотри, смотри, подожди. Мэджик. смотри. Я говорю, научился магии бабки-людки. Ой, как давно я не пользовался талисманом. Дики, давай. Ой. Дмитрий, привет. Мистер, да? Давно я вас не видел. Не советую тебе беречь. Я тебя заново сюда перемещу своим заклинанием. Ой, привет. А ты магию научился? Да, говорю, магией бабки у кого, у кого? Я приехал из а Дубаев. Это Она я кряплась. в Дубае. Я все отдыхаю. Ты, ты а ты в Дубае отдыхал? отдыхал? Да, да. в а, это... Дубае. Да, это... надо Очень... же когда-то отдыхать. Путевку вам тоже выпишу. Смотрите. не могу я там лежал 4 месяца. я не собачка. Ее, а можно, чтобы вода нас... потекла на минуточку? Нельзя. Только когда да. ты пояснишь своей силы, то тогда, только у -у -у. тогда к тебе вернется твоя а сила. мне очень сильно, чтобы <с надо дальше, пойдемте смотреть, что тут у нас есть. Нести вот это вот что за белая фигня. Лес, снести, гаражи, снести, вот у нас машин лезь, нету в городе. Гаражи И надо лезь. снести, да. А Все лезь, пешком ходит. Ай, спасибо. Спасибо. Не надо, не надо. Лучше... башню Помоги. перестроить, потому что некоторые вот ее ломают. А, на убрать это для да, тестопримечательности да, с райда. Она достаточно а. красивая, но бесполезная. Нет, да. ее, с, с... Город, вот, Кстати, я... Где мистер я, Бак? Я Почему заметил, я его сегодня не видел еще? А, его уже а, его Вы заметили, что здесь же дом уже давно с... А, его снесли, ну, а по моей просьбе а мы это в... в этом доме никто не жил никогда. Да, ну, кроме того, дом, по-моему, никто не. вроде как еще был этот магазин, бутик твой. Это вот телефонный... Телефон. Телефон. Не Нет, ты телефон. чего? Это же поставка всего к нам. Вот можете... Я не вижу... Э, дом шмака. Хотя бы его как-нибудь заселить, чтобы там хоть что-то было в доме этой. Ну, о, может, Сейчас, может быть, в башне? Башни, в Монпарнас. Да. Вот он, вот, да. Очень... Я М -м. хочу выделить деньги на приют животных. Вот, со Мы... своих денег. Я ну, хотел, но у меня там это, у кошки. Потому что бедные люди, они не могут животных купить себе. А я, ну, я покупал там очень Здесь много лис... людей, но они а, потом ли... сделают. Люси, Лисичка Люси. Там один неблагодарный сын. Нифига тут... Ай, Ай, Лисичка Люси! Зачем лисичка, ты ее ударил? Ты сейчас ее ты... Нет, я отфигарю. Нет, не трогай ее. Не трогайте ее. Пусть он Не, тебе. не, вообще, не Этот, Показать. Адриан, Адриан, Адриан. Ага, ладно, пусть Ещё справляется. есть предложение улучшить эти железные дороги. <связь> Ой, не железные дороги, а это. Новый поезд. Канализацию, за мной, кстати. Поговорим с тобой. Ну, это ты пока там посмотри, это оцени состояние железной дороги. дороги. Мы пока сходим с ним. Я посмотрю канализацию. Так, см... Смотри, поезд надо нам новый. Он этот надоел. Да, какой-нибудь быстрый. Да. Так за мной. Так, так, так, так. Ты меня -то... -то в лес везти? так подожди. Так, стой. Так. Это что за танец подожди. Сколько? Так, так, стой, стой, стой. Оп, оп, а мы танцуем буги-буги. А что ты ищешь? Так, подожди. Стоп. Тут ничего нет, если ты Той, хотел. Посмотреть. подожди. Тут должно быть. Нет, тут ничего нет. Я просмотрел своим поисковым заклинанием, там ничего нет. Нет, ты не поймешь, что я буду... хочу. Подожди, а, стой. Стой. Танцуй, танцуй, как бузова. Так, стой, нет, за мной, за мной. Это не на этой стороне. Наверное. А ты ищешь бывший дом этой? Да? Нет, он вот здесь. Ты где вообще Ой, я нашел я нашел наверное если ты это искал я вот как бы там танц шел танцевал оп. да это мое место а зачем тебе потому что надо куда этот бетон появился ну видимо за этого время пока тебе не было нет Блин. Вы чё с здесь? этого. Павлина а... спала. его балуешь? И не балуйся. Можете меня подождать? Да, мы здесь. Я просто проголодался. Тоже поемся картошки запеченные. Так, твой ресторан, Короче. думаю, перенести все на, на землю мы либо есть. вот этот дом сделать да. повыше. Да, здесь только ресторан на них. Так нет. что можно дом избрать, ресторан да. Или там, ну да, что-то ресторан, что, странно, что твой ресторан. Можно переселить может нибудь нет. договориться с агрессами и переселить их дом. Да не, агрессы там. Но, они, вряд ли они, они, они, они вообще какие злые люди. Они. Нет, а, у них. они там тайники, у них там ну, есть всякие уверенные. А, Поэтому пусть темное пусть... прошлое. Ой, посмотрите, полицию закрыли, кстати. Ой, да, её, там один дракон зационил, полиция. Звёзд. Полиция, бедная. Почта. Ой, дракон. Да, а Почта. Мне не пришла Ой. ни одна посылка из Китая. Нет, может, а нет, вру, пришла мне. эти раз пришли мои питомцы. Да, у меня в кошки... уже. Бедный. нет здесь можно, купить, здесь можно купить здесь можно купить ячейки, да, ячейки тут. А, тут а вот например ну, я сейчас отправлю тут почту великую посмотрим, например вот ему Ай. ему так. хочу отправить вот все отправил сейчас при посмотрим пришла ли почта идем так быстренько Олег, шагаем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем пришло. идем идем идем идем идем идем идем идем Почта идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем идем не знаю ли он. Так, а здесь, ну это я знаю, охрана. Да, я пункт. уже Ой, Сколько это ну, стоит? Вот так ничего знаю. не изменилось. Не Спасибо, так, ладно. Алло, Дриан. А. Алло, Адриан. Я поехал связываться с предками. Так, мне они всё. срочно позвонили, нужно поговорить с ним. А я.. Всё. Так, мне легче будет там зайти. Я помню, на чем я закончил. Мне надо было другие ресурсы, поэтому... Так, Новый год. Ходи, не хочу уже тебя видеть. Устал я тебя Новый год. Что делаешь? Так. Вон, Новый год пусть сверху будет. Так. Вроде бы она зарядилась, она окей. А! Только... шлепнула меня. Ладно, пусть она заряжается. Потом мне надо будет кое-что сделать. И она будет... Это... это ну... Ты чё катаешься? подумал на лодке. Отшёл. Так, все, я пойду... что тут за коврик сломан? Вот так, Открываем холодильник, Ё, Защита? Моя. тебя защита за... Да, это... Надо здесь Чтобы еще везде поставить. Ворона, да. У меня Ты а не ворона. сможешь открыть здесь. А мне там еще. Это морозилка. Да, зачем она? Ты не сможешь открыть это. Да, это ты не сможешь открыть. Всё? что у тебя много еды воруют. Просто покупай еду, а мне воруют что за, я я за бесполезность? Тут ничего нет. Я Ладно, запишу. пойду я отдыхать Ой. в комнату. Ладно, тогда мы пошли.